всем привет дорогие друзья с вами канал work and life и я ведущий антон белюк мы находимся в польском городе Замбров, и сегодня я возьму интервью у александра это наш работник который приехал недавно на предприятие по производству пластиковых окон Это работа которую предоставляю я то есть я и мое агентство по трудоустройству под названием prox work многие из вас уже давно просили взять интервью у кого-либо из наших рабочих ну и вот собственно говоря, по вашим просьбам, друзья. Многие люди боятся сейчас ехать на заработки в Польшу из-за карантина и считают, что страшно и жутко сюда ехать во время пандемии. Так вот, человек расскажет вам о работе в Польше во время пандемии, насколько это страшно или нет, насколько она жуткая, либо нет. Александр, хотелось бы начать э, с того вообще, почему вы решили поехать на заработки в Польшу с Украины. А лучше, чем вы занимались в Украине до этого вообще, как приехать, в двух словах буквально, если можно. Здравствуйте, Антон. Э, да, была работа в Украине, э, угу. работа была, опять же, началась пандемия, опять же, мы не называем ее, будем называть пандемией. Да. Работал, было все хорошо, потом видно, что стало немножко экономически сложно. Работы начали сокращаться, все, все работы, работу просто так не найти. Ну Рискнул попробовать поехать в Польшу, даже несмотря на то, что на тот момент было две недели карантина. Я рискнул, думаю попробую. Mm -hmm. Мифов много, думаю попробую на себе, как это получится. Mm -hmm. Приехал, ехал кстати, добирался автомобилем. Приехал сюда, граница была вообще пустая. Очередей не было. Мы проехали в Варшаву. Мне предоставили место, где я провел две недели на карантине. Слои были хорошие. Нам привозили пищу, волонтеры, было все хорошо. Вот две недели прошло и я приступил к работе. Мне очень нравится. Город хороший, люди хорошие. Нет такого, чтобы говорят, что поляки здесь относятся к украинцам с каким-то презрением. Нет ничего, мне встретили хорошо. Мой руководитель, он поляк. Mm. Мне очень нравится. Ясно. Хорошо. Вот еще такой вопрос. Как нашли работу? А, да. Когда работу будешь... я нашел в Ютубе. Я посмотрел пару, пару, как бы, клипов Антона. Mm. Прошел по ссылкам, где предлагались вакансии. Мне это заинтересовало, мне, мне были такие много, там много, очень много в Ютубе таких вот каких-нибудь агенций, которые предлагают работу, но больше всего мне что-то так вот до души положил вот на этот сайт, я зашел, я теперь сейчас, я подписался на него, мне приходили вакансии, на карантине даже приходили вакансии, я их рассматривал, сейчас вот, вот меня занесло вот я в замброве зараз uh -huh. uh, хорошо друзья сейчас параллельно нашего разговора на ваших экранах будут также кадры uh, с условиями проживания которые мы здесь предоставляем те кто приедет на завод по производству пластиковых окон uh, из-за границы естественно эти люди должны будут пройти карантин они будут проходить его вот здесь же на этом же жилье и опять же мнение uh, александра как по вашему вот это жилье как нормально соответствует ли оно тем видеороликам, которые я показываю да да конечно Конечно, я, я 100% заявляю, то, что вы видите сейчас на экранах, все соответствует, условия шикарные, mm. не есть чем сравнивать, я видел многие хостелы, но это, здесь условия шикарные, все есть, все, все хорошо, э, до работы недалеко, транспорт возит. На работе тоже условия хорошие. Здесь все-все отлично. Не бойтесь, не бойтесь. Приезжайте, все будет хорошо. И э, еще тоже пару слов хотелось бы услышать об ваших обязанностях э, на работе вообще. Что вы делаете э, на производстве пластиковых окон э, по, да, по поводу работы? Ну, вы понимаете, что первый день меня не поставят за компьютер, и там просто будешь уже на... сидеть за компьютером. Нет. первые Первые дни надо пройти все этапы. Вот начиная от нуля и заканчивая уже готовой продукцией. Практически это несложно, даже человек, который не знает, что такое пластиковое окно, как оно делается, это осваивается в течение недели. Да, я начинал из заготовки, на порезке стоял, стоял потом за станком, потом стоял уже на, на упаковке, это несложно. Все процессы обучаемые, все процессы легкие, труд, труд скажу честно, интересный, работать mm. можно. Mm, э, ясно и друзья хочу напомнить опять же э, по поводу зарплаты на этом предприятии э, в общем вообще ставка там идет 13 злотых чистыми в час но это если у вас будут какие-то нарушения то есть минимум если вы будете вернее не будете пропускать работу по неуважительным причинам если вы будете справляться с нормами то будете получать 16 злотых чистыми в час собственно говоря большинство подавляющее там так получают потому что нормы вполне реальные также если вам нету 26 лет то за Зарплата будет 17 злотых чистыми в час, если, опять же, будете совсем правильно справляться и не нарушать трудовую дисциплину. Ну и, в общем-то, друзья, опять же, пишите свое мнение в комментариях, как вы думаете после отзыва Александра вообще... Работа в Польше и вот именно во время пандемии, жуткая она или нет? <смех> Насколько это страшно? Ну, по-моему, здесь нет ничего страшного. Многое зависит, конечно, от того, через кого поехать. Мы вам показываем совершенно открытые и прозрачно условия труда и проживания, которые мы предоставляем. Также есть и другие достойные агентства и работодатели. Но нужно быть, конечно, очень внимательными, чтобы не нарваться на мошенников ну и Александр напоследок может быть какие-то пожелания тем людям у вас есть которые сейчас находятся в Украине либо в Беларуси, но по тем или иным причинам боятся ехать на заработки в ту же Польшу потому что там боятся попасть на обман на какое-то плохое жилье боятся что приедут на плохое жилье в плане карантина и так далее чтобы вы им посоветовали вот вообще в этой ситуации те люди знакомые друзья которые сейчас находятся в Украине которые по каким-то тем или иным причинам сейчас без работы есть возможность выехать за границу я бы посоветовал приехать я на своем опыте узнал, что эта компания, которая, которая меня трудоустроила это не миф это нормальные люди, адекватные, которые знают, что такое нормально устроить человека, нормально его провести от, от карантина до рабочего места я считаю, что это неплохой шанс. Да, но если есть, есть момент такой, что вы не можете выехать сейчас по какой-то или иной причине, не бойтесь. Я думаю, что все будет хорошо. Единственное, что я, если в Украине будет работа, если в Украине что-то будет, ну не знаю, это уже ваш выбор. Хотя я смотрю, что на сей момент сейчас в Польше неплохо. Mm. <связать> э -э друзья, опять же, хочу вам напомнить. Э подписывайтесь обязательно на мой второй канал на YouTube, который я недавно создал, Жуткая Планета. Он называется. Ссылка э -э на него будет в описании к этому видео. Там же в описании будут ссылочки на другие мои ресурсы, такие как телеграм канал. Проходите на него и подписывайтесь. Там вы как найдете все актуальные вакансии с подробным их описанием. Также все те, кто подписан на этот телеграм канал, будут получать рассылку актуальных работ в Польше в автоматическом режиме, прямо на свой мобильный телефон. Также подписывайтесь на мои остальные ресурсы, которые в описании к видео. Подписывайтесь на этот YouTube-канал. Жмите на колокольчик. Делитесь ссылками на это видео с друзьями. И не бойтесь ехать в Польшу. Хочу добавить от себя. Всегда нужно пробовать и пытаться. Всегда есть риск везде и во всем. Но если не попробовать, то точно ничего не получится. Поэтому нужно ехать здесь и сейчас. Менять свою жизнь в лучшую сторону. Пока работа в Польше еще есть. А у нас сейчас много актуальных вакансий. Проходите по ссылочкам и На этом у нас все. Собственно... Я, Антон Белюк и Александр на связи из Польши были с вами. Надеюсь, до скорых встреч за границей, друзья. Пока. До свидания.